Всем привет! Сегодня я вам покажу и докажу, что граждан Российской Федерации не существует и никто из вас не является гражданином. Это даже указано в вашем паспорте и сегодня я покажу где именно. Приготовьте документы. Об этом гласит и закон о гражданстве Российской Федерации. В видео про выборы я показывал этот закон, но не целиком, а сегодня вы увидите полную картину. Поэтому смотрите до конца, там все самое интересное и многих это шокирует. Федеральный закон номер 62 от 31 мая 2002 года. И в пятой статье мы видим, что гражданами Российской Федерации являются А. Лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день вступления в силу настоящего федерального закона. И. Б. Лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с настоящим федеральным законом. Лиц, имеющих гражданство РФ, на момент принятия закона не было, так как предшествующий ему закон был о гражданстве РСФСР и подписан Ельциным как президентом РСФСР за месяц до распада СССР. А в статье 51 сказано, что документы граждан СССР сохраняют свою юридическую силу. Поэтому пункт А отлетает, переходим к пункту Б. И вот тут начинается самое интересное.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 порядке, если указанные граждане и лица родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР. Автоматического перехода из гражданства СССР в гражданство РФ не было, необходимо было написать заявление о приеме в гражданство. А с 2012 года все лица, имевшие гражданство СССР, получившие паспорт гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года, согласно статье 41.4, должны написать заявление о признании гражданином Российской Федерации. И согласно статье 41.2, признаются гражданами, если они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 Статья 12. Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению. Часть 1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на день рождения ребенка. А. Оба его родителя или единственный его родитель имеют гражданство Российской Федерации. Б. Один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является лицом без гражданства. В. Один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином.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 А теперь откройте свой паспорт и найдите указание на гражданство. Вот так выглядит печать, подтверждающая приобретение гражданства. Она у вас есть? Найдите в своем паспорте хотя бы просто надпись, что вы являетесь гражданином РФ или имеете гражданство. Ничего этого у вас нет. Слова паспорт гражданина Российской Федерации это не указание на гражданство, а всего лишь название документа. А паспорт это вид на жительство, который позволяет вам передвигаться по территории РФ и не более. В следующей части я подробнее расскажу про паспорт и покажу закон, где четко прописано, что паспорт это вид на жительство. Поэтому, кто не подписан, подписывайтесь, все ссылки в описании. А чтобы не пропустить видео, нажмите на колокольчик. Ну а теперь последний гвоздь в гражданство РФ, даже если вы написали заявление и каким-то образом умудрились получить штамп в паспорте. Гражданином РФ вы не признаетесь все равно. Статья 41.2, часть 4. Лицо не признается гражданином Российской Федерации в случае, если г) после первичного получения паспорта гражданина Российской Федерации лицо приобрело гражданство Российской Федерации в порядке, установленном настоящим федеральным законом. А все из нас, вот абсолютно все, свой первый паспорт получали просто так. Поэтому граждан РФ не существует. Мы просто мигранты. Ссылка на законы в описании, изучайте. На этом все, друзья. Делитесь этим видео. Спасибо, что смотрели до конца. Спасибо каждому за лайк и комментарий.